Всем привет. Покажу билд, на котором я... который я использую. Для проклятых. Стоит он 60 тысяч. Если у вас э, мастерки выше 50. Билд может стоить от 60 тысяч до... 100 тысяч. Хотя 70. Прошлый билд с uh, курткой на, uh, убийцы не универсален. Специфичес Специфическая поведение у вас должно быть в бою с курткой убийцы с курткой немника вы можете более больше ошибок совершать но у вас чуть меньше урона будет на 6 процентов в отличие если сравнивать только куртки еще проклятое подземелье Если у вас есть какие-нибудь биоды, которые э, вообще можно использовать эффективно в прокультых, э, напишите об этом в комментариях. Я, если биод покажется перспективным и несложным по я его потестирую, протестирую. Берем с собой банку яд на здоровье. Можно взять её в банку защиты. А в билде у нас присутствует куртка наемника. Если сравнивать с прошлым а в билдом. В прошлом билде была куртка убийцы. Ссылку на... Видео... Э, Ссылку на предыдущий билд На видео я оставлю в описании Ставим так Так э, Шлем у нас вместо солдата демонтиский То есть э, С нашей вэшки шума не всегда получается попасть поэтому сало можем взять на голову что с интернетом Я отключаюсь, то есть получается у меня КД 10 секунд на все скилы. Чувствую несправедливость. Берем еду жаркое. Если вы постоянно будете просаживаться, планируете по здоровью, то есть вас мобы будут бить. И вы не хотите тратить куртку наемника, вы берете с собой супы, либо самов рыбу всякую. Любую рыбу, которая выставляет здоровье, либо супы. Если вы задаетесь вопросом, почему я не беру вот эти руны, я отвечу, что я хожу в смертельные проклятые, и брать все подряд неэффективно. Так как я могу умереть и все рунки, которые будут мной подобраны, подберет противник. Проведение боя. Много расскажу. А. Противник... П Найден. Покажу. Если правильно получится. То есть вы пытаетесь попасть салом, кидаете ешку. Если салом не попадаете, нажимаете шапку. Шапка, стреляете, сало почему-то сразу не проходит, ждете и кидаете ешку. Можете подойти к юшку дать, если он не собирается в вас улетать. На обуви бег, убегайте. Можно взять э, сапоги хранителя. Можете любой другой взять. Если вам обычный не нравится. Хью. Это сильно. Попался вам. Хила uh, убил. У него сломалась uh... <coughs> палка его. Посох сломалась. 89 миллионов феймов человек. То есть он минимум. Минимум месяц наиграл в игре. Беспрерывно. То есть, он в игре беспрерывно месяц находится. Может, он полгода играет. А может, и нет. Может, три месяца. Вот. Проти с противником мне повезло. Самострелы, как правило, убивают хилов. А особенно хилов в ткани. С мантичеродия. То есть мантичердия с самострелом почти ничего не буржит, но я куртку наемника не нажимал. А она могла сбуржить куртку наемника, но а я на, на куртку наемников не надеялся. сейчас я убью на крайнего босса побочного босса и финального собирать. нравится когда реконнект все скиллы 10 секунд ждут это же нечестно Опять интернет... собрал синий сундук получил В сундуке 13 тысяч и того я с а, один заход получил 200 264 тысячи серебра грязными то есть вещи могут а, быть и починены и сумма а, заработанная за даниш будет меньше 10 тысяч починка, то есть 250 тысяч, 254 тысячи заработал. Вот, спасибо всем за просмотр, а -а -а -а -а. все ссылки, вся информация будет в описании, бай-бай.